Бежим, бежим! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! эй э, э, э, э! <з Sup> <Ха>, круто! <эфф> Слушай, ну тянет нормально. Автоматически сматывает. Так а стоп, наверное, надо? Нет, никакого стопа, она сама вы, вырубится. <эфф dice> вот так можно спус... открыться и бежать если что. Я на таком умею летать, друзья. Представляете, теперь у меня еще и лебедка есть, которая же такую штуку тащит. Но это же просто... Невероятно. Unbelievable. Оп. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Сейчас будет ролик, как научить летать. Фу, летать, управлять лебедкой оператора. Тренируемся на кошках. Вот отважная кошка. Андрипа. Я, я, я, кошка. Кошка оператор. Туся, да, оператор, оператор Туся. Какая хорошенькая. Ну, тоже ничего. Выпускающий отважный. Готов? Ты будешь, если что, орать с благим матом. Стой, стой, стой! Беги, беги, беги. Ползи, ползи, ползи. Наша верная машина лебедка, парашютик. Все готово. Поле. аэродром нам разрешили терзать сегодня, потому что планеристы не летают, скоро дочь пойдет. Вот оттуда идет фронт. Через два часа закапает. Но два веселых часа у нас есть. Сейчас поржем. Так, да? Угу. вот, держится. Oui, preferais... oui, да, да, все правильно. Слушай, значит, теперь делаем и ступенчатую затяжку. Летал ступеньками где-нибудь? Хорошо, то же самое. То есть над лебедкой я тебе говорю, приготовиться, разворот, разворачиваешься. В начальный момент будет рывок 6 килограмм. Пюк! А потом вообще будет 2 килограмма на тросе, Это будет легко разматываться. И, соответственно, летишь в эту в сторону, держась ровно по оси полосы. Может, полосы, полосы, может, может быть, немножечко видишь ветерочек оттуда, чтобы если и трос и вдруг и ты отцепишься, чтобы он не улетел и на и дорогу, например, то, пишет, то ну, над пишет, дорогой пишет, или левее короче, дороги. Короче, и ладно. так вот потихонечку мы несколько раций сделаем, закинем тебя повыше. Рация у тебя висит, ты ответить не сможешь, да? да? Отлично, все. Доброго пути. Ох, волнуюсь я. Ты точку ноль поставила, Туся? Нет, я ж никто же не сказал, что делать. А давай пос поставим. Я сам не помню, как это делается. Так, стоп. И сеть зерухе. Ну, я думаю, что для зера нормально. Оп. Ес. Yes. Все, вот у нас zero. Друзья, чтобы начать буксировку на этой лебедке, нужно поставить в начале ноль. То есть, вот мы вымытали 10 метров трое, составим ноль. Оп! Да. Подтвердить. Поехали, поехали, по полосе аэродрома. По аэродрому, аэродрому. по аэродрому. Туся, а как тебе кататься по взлетно-посадочной полосе? Приятно? Стремно, вообще-то. Вдруг кто на лендинг заходит. На лендинг? Но у нас есть связь. Да? У нас с собой рация авиационной частоты, частота аэродрома. В общем, если кто-то захочет приземлиться, мы ему разрешим. Но пока мы здесь главные. И нам это разрешили делать. Наконец-то я узнал, сколько же до конца асфальта, за сколько взлетает мой планер Шлейхер. Он взлетает за 380 метров. Вот конец. 400. 400. Ровно 400 метров у нас конец асфальтовой полосы. Ну да, не так уж и плохо. Хотя должен быстрее. И дальше у нас пошла грунтовка. 905 хороший 907 907 метров, отлично. Друзья, ну вы смотрите моими глазами. Вот стоит э, припул. А, вот режим работы. Все, Туся, посмотри. Надо mm -hmm. было просто повнимательный Вот режим работы текущей лебедки. Припул, Текучий, преднатяг. Припул. Да. Тайков пул это можно будет нажать. Значит, 27 килограмм на тросе, 92 ватт расход энергии, 28 градусов мотор, 49 градусов, 46 контроллер. А что-то прям не дует, действительно. Да, стиль, Штиль. Где можно стоять хоть вечность? А, ждать подходящих условий. Как только побежишь, ну, дальше старт будет в автоматическом варианте. Вон, колдун ага. встал. Ну, колдун уже даже в вашу, в вашу сторону встал там. Чего там у вас? Прием. Ветер, хвост. А, это, видимо, поток сходит посередине. Хвост? И в гриву. Охотники. Твоих кабанов стреляют. Слышь? Охотнички постреливают у нас по кабанам. Вы тут аккуратно. Но это стреляет тут у нас на Малом Арамбре. Охотнички. бах бах, -бах. Потом будут. Режим ожидания в лебедке получается. Вот режим написан. Анвендинг. Размотка. Э, на которой усилие на тросе 6 килограммов. Расход энергии 22 ватта. Э, ну, в общем, все это может спокойно так ждать. Бесконечно. Перед тем, как затянуть его, я нажму припул. Тогда сменится режим на припул, появится 20 килограмм тяги. Вот здесь стоит 69 килограмм тяги то, что я э, ну, планирую дать максимум. То есть, когда произойдет взлет в автоматическом режиме. Готов стартовать. Все, сейчас сдаем тягу. Так, я нажимаю припул. Все, стартовая тяга, можно взлетать. Пока, видишь, ничего не происходит. Мы сразу увидим, как только... Поменяется мощность. Побежал. Побежал. 45 килограмм взлетный режим. Автом... Все. Ну а да, все автоматически. Мы работает. даже ничего не трогали. Все, набирай потихонечку. Ой, отцепился. А зачем ты отцепился? Так, осматывает, она сматывает. Автоматически сматывает. Так а стоп, наверное, надо. Нет, никакого стопа, начал сейчас сама вы, вырубиться вот это вообще все плохо. Я отключу, если что. Все. Очень страшно, но достаточно безопасно. Подмазать? Да. А ну, немножко. плохо, плохо то, что кусты, ну, кусты все сделать. улетает, сдувает. Да, В самоцепку полез В подвеску усаживаться и... А, садиться на старт, все хорошо. Нам ну, нужно только отъехать Мы теперь назад, просто обратно. еще раз, да, еще раз размотаем тросы и все. Ну а что такое произошло? Все хорошо, наоборот, нештатный режим, отработка нештатного режима. Посмотри, как все отработала техника. Да, техника отработала. Итак, вот что мы имеем. У нас есть отцепка, э -э использовалась много лет, но усе э -э произошла усадка. Не знаю, может быть намокла она. Усел вот здесь тросик. Вот Который проходит внутри. Стал слишком короткий. И стал слишком короткий. И теперь чека не зачековывается полностью, а только на самом Висит на самом кончике. И если пилот пошевелится, она происходит самая расцепка. Шевелился? Игорь! Нет. Ну, это я шутка же. Нет, не шевелился? Давай все. Давай нормальную отцепку. Вот, друзья, качественная отцепка производства фирмы Sky SkyCuntry. Безотказная. Подожди, подожди, ты куда? Под какую руку тебе вешать ее? Вот, вот. Все то же самое, что у тебя даже, кстати, разгонники есть, видишь? Угу. Это если параплан старый, можно разгонники сделать. Я тебе могу больше тяги поставить, но мне кажется, нормально было. И не, нормально было, после... То а Просто после ты какое-то время... добавилась тяга. Да, только когда ты немножечко пробежался, врубается стартовый взлет. Сначала у тебя yes. тяга тайков пул, а потом пул. То есть сначала у тебя только тяга там для взлета 70, килог... 70 процентов, то есть не 70 килограмм, а 50, чтобы mm -hmm. ты тут не накосячил, если даже упадешь, чтобы тебя тут на тут как ту грилку не порвало. То есть я же тебя не вижу. Единственное, ну, что -то... Да. Давай, отцепь-ка. отцепка. Вот, видишь. Здесь вот липучечка сделана, мягенькая немножечко, чтобы чека сама по себе не выпала. Цепка сделана идеально. Я уже сколько зацепок со своей жизнь повидал. Считаю, что все прекрасно здесь, в этой цепке. И, ск и скользкая веревочка, она более опять же. Новая. У, у тебя веревочка уже не скользкая, а здесь, смотри, какая. М -м -м, персик, персик, не веревочка, а огонь. Ну, смотри, О. тоже чека со всем кончиком торчит. Ну, Но зато она не двигается. Она, вот, она... Приклеить можно. Наверное, uh -huh. Нет, она нормально тор торчит на серединке. Uh -huh. Если что-то не двигается, надо до 40. Ну, да, если не двигается, но ну, должно. А <с если <с двигается, <с то не должно, то примотай скотчика. За лентой. Угу. Все, прекрасно. Все, вот сейчас при прелестно все. Все. Еще Мы еще поехали, да. Лебедка отработала на 100%, жена тоже на 100%. Кто стоит на программе? На программе стоит, подожди, брейкинг. Подожди, нужно что, Анвиндин. Нет, так нет, ты не нажмешь, она сейчас в точке торможения в нуле. Все, пока не размотается 100 метров, ничего не будет происходить. Все это не так просто, то есть, поясню еще раз. Когда лебедка, когда трос почти в нуле, кнопка при пул, ничего не загорается, потому что нужно вымотать хотя бы 40 метров троса, как только 40 метров троса вымоталось, вот эти кнопочки станут активными, а так режим, режим торможения включен, то есть это, конечно, не очевидно, про это надо рассказывать, я вам рассказываю, может когда-нибудь сделаем нормальную инструкцию. Сейчас мы разматываем трос, 130 ватт идет, ну усилие небольшой размотки, 2,6 килограмма, но 130 ватт идет спокойно в батарейку. Если вам нужно зарядить батарейку, можно поставить было хотя бы те же 60 килограммов, вы бы сейчас просто зарядили бы полностью батарейку. Но нам это не надо, у нас она на 73% заряжена. Попытка номер два. Я думаю, что жена уже должна тянуть. Не-не-не. Не хочешь Нет, еще? Не один раз мне? Нет, ты сам. Ну я жену обучаю, она... Ну смотри, все, вот мы приехали, все у нас хорошо, да? Все хорошо. Припул Пилоту сто... спроси, при... При... стоит. Стоит анвендинг. Надо, чтобы встал припул, нажать на припул один раз. А, ну что, готовы? Я дам преднатяг. Готов. А, даю преднатяг. Нажимаю, смотри, припул. Появился преднатяг. Вот они появились, 20 килограмм. Все, в любое время может стартовать, когда ему понравится. Вот стартует. Смотри, крыло вышло хорошо. Вот, тайков пул продолжается. Подожди, что ты сказал? Пул. Все, пул. Ну, он разбегался на... Вот, теперь 69 килограммов. Пошел. Хорошо, пошел. ты, Пошел. да? Почему Потому что компенсирует ветер, потому а, что ветер боковой. Спокойно, Туся. Теперь ты нервничаешь. Я нервничаю. Я-то да. уже не нервничаю. Но ты уже поругался? Как поругался? Я поруководил. Ну что ж, друзья, поднимается наш парапланчик. У нас 5 киловатт идет мощности на него, 69 килограмм тяги. Наверху присутствует какой-то ветерочек, это немножко чувствуется. Ну и, собственно, все хорошо. Фаст-пул uh, кнопка остается, это типа дать еще парку, то есть да, нет, 100, нет, 125 процентов будет. Наверное. Вот, когда он выйдет над нами, я ему скажу, на двинник перейдем. Пока еще лети, лети, лети, я тебе скажу, когда разворачивается, пока жди, еще лети на лебедку. Приготовились. Разворачиваться можно. Вот, тяга сброшена. Ну сейчас она есть оп все 6 килограмм 2 килограмма все теперь он летит всего лишь два килограмма в попу его тянут прекрасно но при этом лебедка прошла через режим ревиндинг это э, как бы преднатяг. преднатяг при развороте по ветру чтобы трос там не провис, еще что-то. как только трос начал выматываться, потом было 6 килограмм, а потом сейчас вот 2. 1,7, 2, 1,7, 2. Это все настраивается. Тусе меня слеп не кусают. Что я могу сделать? Ну, ты смотри, чтобы меня не кусили. Я смотрю на экран. А, хорошо. А, зарядка идет 20, 200 ватт идет в лебедку. Ой, слепник, слушай, злые такие. 9 метров в секунду выматка троса идет. Ты ему скажи про разворот. А, когда захочешь... Он не просится. Занят пока. Ты когда до старта долетишь, в любой момент разворачивайся, когда захочешь. Вот, хорошо. Все, вот я ему дал тайков пул. Вот теперь да, тя тяга выглядит. пошла хорошая, все. И в твою сторону сошел, похоже, поток. Так что сейчас мы тебя быстренько затянем повыше. Чтоб ты понимал, на тебя идет 69 килограмм. Можешь посмотреть, какая скороподъемность. Ну, отлично, значит, все хорошо. Лебедка летит, работает при этом прекрасно, как вы видите. Пилот летит, тоже прекрасно. Температура контрольная до 57 градусов. А какая критическая? Я пока не помню. Сейчас пока лети, лети, я тебе скажу когда. Можешь разворачиваться. О, друзья, посмотрите, на каких машинах к нам приезжают. Собака. Сейчас можешь немножко побольше троса вымотать, где-нибудь над речкой развернуться. Вот он разворачивается. Я ему даю припул. Оп. И все. Опять у него 60 килограмм сейчас будет. Сейчас пока 45, сейчас оп. Пошла тяга уже рабочая, то есть весь цикл повторяется сначала, то есть есть э, преднатяг 45 кил... ну там есть преднатяг при пул, потом есть тяга тайков пул 45 кг и полная тяга. Все прекрасно. Можно пролистывать это э, кнопочкой, но минус какой назад кнопочкой нельзя пролистывать, только вперед. Я Могу дать только фастпул сейчас, если хочу, но не хочу уж прям подумал. Все, да. О, разворачиваемся. Включился контроль этот охлаждение. Угу. До лобочей уже хватит долететь. Угу. Ну и сейчас разматывай, прям долетай до горы практически. Оттуда развернешься и будет тебе полная дистанция. Троса у меня много. Вот ты сейчас размотал только 800 метров. И сейчас, похоже, у нас термик сойдет. Я тебя чувствую в этой итерации прям в термик засуну. Сейчас уже 1200 размотал. 800 метров троса осталось. А лети там по максимуму, Карамбру. У меня еще 700 метров троса. 500 метров троса. Разворачивается. Ну, уже пора разворачиваться, давай-ка разворачиваться. Ну вот, сейчас тебя закинет уже в космос. Вот, видно, что ты дошел до слоя, где дует ветер. Потому что скорость мотки упала сейчас 7 метров, 2,2 метра, 4,4 метра, то есть так, медленно трос уже мотается. 3 киловатта расход энергии. Ну что ж, друзья, финишная стадия затяжки. Расход энергии упал ну, то 3 киловатта, то 4 киловатта, то 2 киловатта. Около от 3 до 6 метров в секунду скорость мотки прет вверх. Сейчас скороподъемность, мы ну, можем а спросим. А какая скороподъемность у тебя сейчас? 3, 8, 4. Понятно. Ну что, хочешь еще одну итерацию, чтобы в космос? Или хватит тебе? Да хватит, Надо же их Ну хорошо, я тебя тогда сейчас дотяну и выключу. Ну и отцепишься. Здесь сброшу тягу немножко на отцепке. Ну килограмм до 48. До 48. Все, можешь отцепляться. Прям под нагрузкой отцепляйся, под тягой. Там придется дернуть ручку тебе, дергай. Ага. Отойд, отойдите, отойдите. Ага. Все, идет смотка троса, к нам в космоса висит парашютик. Я, мне страшно. Сейчас мотается 20 метров в секунду скорость мотки. Ну, круто тогда. Ну, вот он параплан в космосе и парашютик. Все, за там... 50 метров до. Да, ровно 50 метров до точки ноль. Все, это перешло в медленную фазу. Контроллер 45 градусов. Ну все. Да? Ну туся. Ты даешь, теперь ты оператор, на. А, не, сертифицированный. Да, я тебе сертифицирую. если что-то пойдет не так? Кнопка слушай, ну ничего не делал. Ты видела? В принципе, все происходит прекрасно. В принципе, ключевое слово. Чудеса, все происходит само собой. Только нету чувства контроля, когда ты ручку дергаешь сам. У тебя есть какое-то чувство, что ты что-то контролируешь. А тут она сама. Что с ней? Что это электроники в голову сбриндит? Не страшно? Будешь страшно. тянуть? Будешь мужа тянуть? Теперь? Пока страшно. Ну, тянуть мужа будешь? Буду. Будет. Салют, Клаус! На этой штуке будет! О -о -о -о. Ой. О -о -о. <смех> Клаун. <смех> Хочешь, он прям прижимайся к склону в динамике полетай. Там целая стая вон Орлов. Летит наш орел. Мы уже друзья домой приехали. Вот склончик, по которому он летал. Видимо, надоело завтракать захотел. Или слишком много было вчера Кальвадоса. Мне кажется, второе Мы Уже должно было укачать. Ой. И удобно, конечно, что можно вот так полетать на склоне, приземлиться рядом с домом, вот так закинуть во двор параплан, бросить и пойти пить чай. А мы сейчас будем заряжать батарейку нашей электролебедки вот от, этой солнечных, от этих солнечных панелей. Здесь у меня установлена ну, номинальная мощность максимально пиковая 6, 6 кВт, а реальная где-то на 4,8-5 дает. Золотой ключик. От нашего винного погреба заряжается батарейка потихонечку зарядное устройство мощностью полтора киловатта три с половиной киловатта мощность вырабатываем нашей солнечной электростанцией заряжается батарейка лебедки чтобы в следующий раз затянуть планер Swift ты готова отлично готова про приземление потом расскажешь да но я бегу это не особо быстро почему ну вообще так ну я не бегун бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим еще бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим Круто. Слушай, ну тянет нормально. Можно сесть? Да, усаживайся. Друзья, первый взлет на тандеме, на нашей электрической лебедке. Мы разматываем сейчас трос э, со скоростью 10 метров в секунду, наверное. Сопротивление на нем всего 2 килограмма. Это просто праздник какой-то. Это вообще бомба. Слушай, ну классно. Блин, вообще. вообще, такие ощущения. 4 метра в секунду сандалит. 1700! Абсолютная высота 1700 метров. Мы набрали километр над аэродромом. Вот так можно От грозы сбежать, если что. Если вдруг гроза, ага. мы можем в таком режиме спуститься. Снижение сейчас 12 метров в секунду. Ясно. Я могу так но путь тебе плохо. Мне не надо. Все, начинаю выводить его. Нет, мне сейчас хорошо.